А теперь давайте попробуем Как будто у нас есть функция Бесключевого доступа Я убираю брелок в карман Отхожу Все, машина закрылась Теперь смотрите, такие мы значит идем Подходим к автомобилю Не достаем никакой ключ Рука у меня вот Свободная Подходим, машина открылась Открываем Залазим Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет про сигнализацию, которая у меня стоит с автозапуском. У меня на вести до этого стояла сигнализация Starline A93 с автозапуском. Здесь у меня стоит э, с автосалона сигнализация Ширхан MobiCar 2. Смотрите, какая фишка. Когда я покупал автомобиль, и мне сказали, что здесь стоит эта сигнализация. Я спросил, а что там, как автозапуск есть или нет. Менеджер мне говорит, ну вроде как есть, там, ну и особо, особо ничего не объяснил. Я все машину забрал, уехал домой и начал читать вообще про эту сигнализацию что вообще в ней есть, какие функции там вообще, что интересного у нее есть. И смотрите, какая, какое было мое удивление, то, что эта сигнализация, у нее есть не просто функционал управления с брелка, давайте я вам покажу сразу, как она выглядит. Смотрите, вот этот вот брелок, он э, похож на вообще все э, шерхановские сигнализации, там MobiKar 1, там 3, еще какие-то, по-моему, есть у них. Я, к сожалению, все модели не знаю но вот это у меня именно mobi car 2 так вот значит я начал читать вообще все про эту сигнализацию Вычитал, что у этой сигнализации есть bluetooth встроенный и есть специальное мобильное приложение очень удобное сейчас я вам про него расскажу приложение называется mobi car Скачал я его в Play Market, только смотрите, когда будете скачивать, там есть несколько версий. Есть MobiCar и MobiCar 3. Это два разных приложения. И смотрите, не перепутайте, если у вас вдруг MobiCar 3 или 2 скачивает специально для своей сигнализации. Вот это именно для второй. Смотрите, какой функционал там есть. Сейчас я свой телефон подключил к этой сигнализации. Настройка происходит очень быстро. Сейчас открою, смотрите, здесь есть справочник и есть вся инструкция по настройке, как связать свой телефон с этой сигнализацией. Показывать настройку я не буду, в принципе, там все легко и просто, вы разберетесь. Смотрите, когда вы привязали свой телефон к этой сигнализации, то... Здесь открывается уже множество разных настроек и функций, таких как, например, сканер ошибок ОБД. То есть не нужно покупать дополнительный ОБД сканер. Здесь можно нажать, у вас откроется такая вот как приложение такое. Нажимаете сканировать, и здесь он будет выводить ошибки, если таковые имеются. Вот показывает, что ваш автомобиль полностью исправен. Хотите повторить сканирование? Естественно, мы не хотим, потому что у нас все нормально но это не самое главное теперь смотрите самое интересное что в этой сигнализации есть это настройка всех э, функций то есть смотрите теперь не нужно э, на брелке делать какие-то настройки да там зажимать кнопки какие-то там э, настраивать там автозапуск или там подсветку или еще что-то теперь все это можно сделать в приложении Смотрите, заходим в настройки, и тут вот весь перечень настроек. То есть, начиная со звуковых сигналов, отключить звуковые сигналы, отключить все звуки. Дальше, световая индикация. Здесь уже настройки по световой индикации. Можете поставить любую настройку. Выходим дальше. Чувствительность датчиков. Также чувствительность датчиков настраивается. Можете отключать, включать, настроить любую э, чувствительность вот там по шкале. Дальше. Команды пользователя. Здесь горячая команда. Стоит открытие багажника. Это с главного экрана. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит главный экран, показывает температуру салона, 23 градуса. Здесь автомобиль, здесь можно закрыть, открыть, пуск нажать, то есть у вас автомобиль заведется, и открыть багажник. Смотрите, этот функционал работает, конечно же, только рядом с автомобилем, в зоне действия Bluetooth-сигнала. Естественно, с, из дома вы завести там и управлять с этого телефона не сможете. GSM-модуля в этой сигнализации нет, но есть вот такое вот приложение, что, в принципе, тоже делает его удобным. Также здесь есть функция «Показывать напряжение», «Температура двигателя», «Уровень топлива в баке», «Обороты», «Скорость». Ну, соответственно, она ноль, мы никуда не едем. Вот. Но есть еще одна интересная функция. Это называется управление охраной. Здесь есть такая фишка, называется защита при краже брелка. Если эту функцию активировать, то ваш телефон... Будет выступать как метка Если вдруг вы потеряете брелок Вот этот вот, да, ну там ключи с брелком То человек, который завладеет вот этим брелком Не сможет открыть автомобиль без вашего телефона То есть получается, что они синхронизируются И соответственно, когда у вас телефона рядом не будет Даже вы сами можете проверить подойти попробовать открыть автомобиль и у вас ничего не получится это очень удобно вот я считаю такая вот есть фишка есть также еще одна настройка это прям вообще я сейчас ей прям активно пользуюсь называется автопостановка и автоснятие здесь а, включается а, функция автопостановка то есть когда вы уходите Выходите из автомобиля, уходите на определенное расстояние, машина автоматически закрывается. То есть ставится на сигнализацию. И также автоснятие, То есть когда вы подходите к автомобилю, также на определенное расстояние, которое также можно здесь настроить, то машина автоматически открывается. То есть снимается сигнализация. Я сейчас вам все это продемонстрирую. Очень интересно. Очень удобная функция. Сейчас я вам все покажу. Друзья, демонстрирую функцию автопостановки, сигнализации, автоснятия. Вот брелок у меня в руках. Я ничего не нажимаю. Смотрите, отходим. Я настроил примерно такое среднее расстояние. Не нажимаю ничего. Отходим. Все, смотрите, машина заблокировалась. Я ничего не нажимал. Примерно сколько здесь? Метров Метров 10. То есть это средняя настройка, можно поставить подальше, можно поближе. Все это через приложение делается. Давайте теперь попробуем подойти и посмотрим, как машина откроется. Смотрим на брелок. Подходим. Хоп. Машина открылась. Я опять же ничего не нажимал. А теперь давайте попробуем, как будто у нас есть функция бесключевого доступа. Я убираю брелок в карман, отхожу. Сейчас машина заблокируется. Все, машина закрылась.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 и она там через несколько секунд, естественно. Это никакой не бесключевой доступ, поэтому он работает немножко медленнее, так как э, коннектится по Bluetooth. Вот. Но все равно функция очень удобная, мне очень нравится, я ее сейчас активно пользуюсь. Вот. такой небольшой бонус, да, такой бесплатный, как бы к этой сигнализации, так как она не особо дорогая, я посмотрел по ценам, так что смотрите, пользуйтесь, очень удобно еще один важный момент для того, чтобы функция автопостановки автоснятия у вас работала всегда необходимо на телефоне это приложение MobiCar добавить в процессы то есть, чтобы оно у вас не закрывалось, всегда было в запущенном состоянии иначе, если оно у вас закроется, то вам придется повторно открывать приложение и только тогда у вас автопостановка автоснятия будет работать друзья, надеюсь, видео вам понравилось Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, про эту сигнализацию. Всем удачи на дорогах, всем пока!